Здравствуйте. Сегодня я решил рассказать про историю, которую рассмотрел Верховный суд. Суть истории заключается в следующем. Значит, Было совершено ДТП. Водитель с места ДТП скрылся, и в рамках административного производства по ДТП это было не установлено лицо. В дальнейшем это лицо было установлено и привлечено к уголовной ответственности. Но все эти дела шли своим ходом, а автомобиль, участвующий в ДТП, поскольку он является вещественным доказательством, был дознавателем помещен на хранение. По результату рассмотрения тех дел, этот автомобиль, пострадавший в ДТП, был передан на ответственное хранение собственнику, и собственник попытался его забрать. Так вот, за 14 месяцев, пока... Длились эти судебные разбирательства, а накопилась стоимость его хранения порядка 200 тысяч рублей. И когда собственник, который является ответственным хранителем этой вещи, попытался ее забрать, ему было предъявлено требование о оплате услуг хранения. Так вот, три судебные инстанции рассматривали это дело независимо от уголовного процессуального законодательства. Соответственно, а в соответствии с ним у нас доки хранятся за счет, в общем-то, казны. Вот. Но требование было предъявлено, и суды рассматривая это дело в гражданском процессе, то есть когда хранитель уже самой этой вещи, которым дознаватель передал на хранение, обратился к с иском к ответственному хранителю, собственнику автомобиля. Все суды достаточно убедительно говорили, что вот да, мужчина, ты должен. Но в это дело встрел Верховный суд. И Верховный суд решил, что в общем-то все неправильно. У нас есть процесс и доказательства должны храниться за счет казны. А потом эти издержки компенсируются за счет в общем-то, преступника или там виновника ДТП, как вариант. Вот, и все это по правилам. Речь идет о деле 56 дефис КГ-23, дефис 2, дефис К-9 от 14 марта 2023 года. Мы ссылочку на данный документ приведем в комментариях. И свои комментарии и мысли об этом мы изложили для адвокатской газеты. Публикация выйдет сегодня-завтра. И, соответственно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.